Привет! В этом видео поговорим о положительных отзывах. И сразу важное уточнение, мы здесь не будем рассматривать какие-то манипуляции, то есть положительные отзывы, которые написали специально, и они нереальные. Наоборот, мы здесь рассмотрим как раз реальные положительные отзывы, которые оставляют реальные люди. И вот мы как раз и разберемся, почему таким отзывам не всегда можно доверять на все 100%. И там могут быть определенные искажения. И вот об этом подробно дальше. Далее. Давайте сначала рассмотрим положительные отзывы после тренингов и семинаров. В данном случае мы имеем дело с услугой, а услуга это нечто нематериальное, это такой вот некий сложный процесс и самое главное это то, что качество услуги можно оценить только после того, как нам ее полностью оказали. Но вот в данном случае пока мы не пройдем весь процесс обучения, мы не будем знать какого качества все-таки этот тренинг либо допустим семинар и что еще очень важно для себя отметить, это то, что когда нам продают услугу, нам продают всего лишь обещание некого конечного результата. И мы интуитивно это понимаем, и поэтому нам интересны как раз вот отзывы людей, которые уже тренинг, либо семинар проходили, нам интересно их мнение, интересно, какие у них результаты, и поэтому мы на такие отзывы обращаем внимание. То есть для нас это как бы гарантия узнать все-таки какого качества этот обучающий продукт. И что происходит здесь? Первое, что очень важно отметить, это то, что нельзя смотреть отзывы о тренингах и семинарах на сайте самой компании продавца. То есть на сайте самой тренинговой компании. Почему? Потому что все очень логично. Никакая компания к себе на сайт ничего плохого не повесит. Как правило, даже если там реальные отзывы, это отзывы, которые будут тщательно отбираться. Это будут какие-то самые яркие, самые лучшие истории успеха. И эта информация не является объективной, потому что она немножко вырвана с контекста. То есть мы все равно не видим всей картинки, мы видим только один частный случай. Но если это, допустим, один успешный какой-то частный случай из ста, то это наоборот доказывает тот факт, что тренинг, этот тренинговый продукт, он скорее всего не работает. Второй момент, на который стоит обратить внимание, это то, что нельзя доверять отзывам, которые сделаны сразу после прохождения тренинга. Вот сегодня очень часто можно встретить такие видео отзывы участников, которые сделаны сразу после тренинга, где люди рассказывают, как тут было хорошо и как им все понравилось. Почему таким отзывам нельзя доверять? Потому что люди находятся еще под влиянием процесса обучения, они высказывают свои идеи, какое-то свое мнение, исходя из того состояния, которое проживают в данный момент. Но это состояние может измениться через несколько дней либо через там, несколько недель. Особенно это касается вот тренингов успеха, мотивационных тренингов личностного роста, где сначала идет очень сильный эмоциональный всплеск, а потом постепенно, то есть спад, и человек возвращается в свое естественное состояние. И вот понятно, что сразу после тренинга люди все довольны и счастливы, они легко оставляют положительные отзывы, но как раз и в этом и есть суть из потому что через несколько дней, либо через несколько недель мнение человека о тренинге может совершенно измениться теперь давайте рассмотрим физические товары какие здесь могут быть нюансы но ну, первый нюанс он касается а, того как долго пользуется человек а, товаром либо каким-то продуктом дело в том что для некоторых товаров для них все-таки нужно чтобы прошло время чтобы испытать все функции попробовать допустим все режимы и только после этого можно составить для себя правильное представление о продукте уже написать нормальный там, реальный отзыв то есть если для некоторых товаров э, все-таки не указан срок использования, то на это нужно делать поправку и уже исходя из этого понимать, насколько стоит этому отзыву доверять, либо доверять все-таки не стоит. Но еще может быть такой момент, что человек неопытный пользователь, он покупает какой-то сложный продукт, ну допустим фотоаппарат, либо какое-то оборудование и он пишет отзыв исходя из своего опыта. То есть ему может казаться, что все хорошо, что все нормально, что все очень хорошо работает, но при этом у профессионала у него может быть свой взгляд, поскольку он знает больше, видит больше, и у него может быть совсем другое мнение. Теперь давайте снова вернемся к услугам. Дело в том, что здесь важно помнить, что у каждого человека есть своя планка уровня комфорта, которая может очень сильно влиять на восприятие и, соответственно, может влиять на то, какой отзыв оставит этот человек. Ну, допустим, люди пишут отзыв о квартире, которая сдается в аренду посуточно. Один пишет все хорошо, все классно, все супер, все понравилось. Второй пишет все ужасно, совершенно не понравилось, потому что он привык к уровню вот, комфорта, там супер люкс. Соответственно, у него свое восприятие вот этого объекта. И вот получается, что об одном и том же объекте люди оставляют совершенно разные отзывы, потому что каждый судит со своего уровня. Точно так же может быть, когда люди оценивают, допустим, какое-то место отдыха. Один пишет, все хорошо, все классно, а пляж хороший, море хорошее, город красивый, все супер. А, а второй человек, у него очень высокая планка к уровню комфорта, и он оценивает все совершенно по-другому. У него есть претензии, он замечает какие-то мелочи, которые ему кажутся неприемлемыми. Ну, допустим, он может заметить, что где-то не вовремя вывезли мусор, этот мусор, допустим, какое-то время где-то как-то валялся, ему это кажется неприемлемым. И у него, соответственно, будет совершенно другое место мнения чему все это просто нужно понимать что если вы знаете что у вас планка вот, уровня комфорта достаточно высокая то соответственно отзывы нужно читать очень осторожно с учетом вот именно этой информации что возможно не всем отзывам стоит все-таки доверять на сто процентов естественно все упрощается если мы говорим об отелях допустим гостиницах потому что там есть система стандартизации если мы знаем то есть система стандартизации качества если мы знаем, что вот этот отель уровня 5 звезд, соответственно, мы понимаем, на какой уровень комфорта мы можем приблизительно здесь рассчитывать. Но еще один момент, на который хочу еще раз обратить внимание, это то, что очень важно смотреть где размещен положительный отзыв. Если это отзыв на сайте компании-продавца, то такому отзыву точно доверять не стоит, не стоит его даже брать во внимание. Почему? Потому что никто к себе ничего плохого на сайт не повесит. И э, в любом случае это не объективная информация. Если это, допустим, маркетплейс, где собраны различные продавцы и покупатели могут оставлять свои отзывы, то это совсем другое дело, это вполне приемлемый вариант. Ну, вот это, в принципе, вся информация, которую я хотела поделиться. Я специально сделала отдельное видео, чтобы вынести вот всю информацию очень кратко о положительных отзывах. И здесь все, что я хотела вам рассказать. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезной, интересной. Напишите, каким отзывам вы доверяете, каким не доверяете. Возможно, у вас есть что-то, что вы можете дополнить. Обязательно об этом напишите. Ставьте лайк.